Я <laughs> this this this next this next this this this late in the not the ¿Por погибших, как огромно победы цена, вспомним всех их войну, сокрушивших, всех, кого потеряла страна, молчание. Пешаи, это же наш дом. Не уроните, не, уроните, а не шари, это, это наш дом. Не уроните, не уроните, а не уроните, шари, это же ведущий криворизскую партию, митрополит криворизкий глава организации ветеранов, Карелович